Шалямада, Дорогой Шамиль. мы хотим выразить огромную благодарность. Я Меня. Даже в метро Хотим выразить огромную благодарность, что он болел 7 лет. Хочу сказать огромное спасибо, что он вылечился, что вы вылечили его, и что он будет всем рекомендовать вас. И даже если где-то в метро увидит человека, он обязательно об этом расскажет. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо огромное.